То всем привет сегодня буду рассказывать об одной по уникальной программе оптимизатора такой обалденный так как сколько я не искал сколько я не проверял одно же проще сказать ничего хорошего нету но она хоть и старенькая но по крайней мере она тюнис утилизис она работает 14 -го года прям идеальная в интернете вы можете везде скачать, в любом месте, в любом состоянии. качать лучше всего патчем. Ну, чтобы они ключи уже там все стояли. Что в ней идеальное? Идеально все. Не надо никаких программ здесь. Никакую ставить. Ну, это антивирусники. Я отключил, так как у меня антивирусники тяжеловато будет запись, и плюс к этому все остальное. Вот. Здесь можно сразу все ее почистить. Вот видите, начинается очистка сразу. Все. Здесь уже ну, это как все расскажет, покажет вам сканирование. Оптимизаторы здесь. Также вручную можете все делать. Здесь можете поставить здесь будет оптимизировать вашу но ну, у меня вот есть здесь какая-то рекомендация но уже поставлю оптимизирую все равно запуск так что у нас здесь ну здесь когда будете делать там будет написано что у вас провода оптиволокно воздух у там ну и все остальное надо будет вам оптимизировать обязательно очищать а что не дочистил можете дальше очищать сокер это что вы смотрели ярлыки другая программа не найдет на это прям замечательно все находит вот здесь самое главное вот эту не трогайте троните все можете сразу по новую ставить систему ну резервное копирование я почему убираю потому что у меня не надо у меня есть свое резервное копирование она вот у меня стоит, вот одно, вот второе, вот третье это уже нормально это папки что вы смотрели тоже так же что сейчас открываю это же самое есть а, программы документы для Windows, да, они временные файлы но они в принципе не нужны очищаем все закрываем и у вас вот это только не сразу потом можете идти смело переустанавливать типичные неполадки жесткие ошибок здесь также можно проверить на ошибки ну вот локальный диск но это будет долго сразу говорю долго будет что это что это долго будет а, и не вздумайте отключать если отключите будет ну короче опять жесть будет удалены файлы ну они по крайней мере а что здесь они да не очень они работают как бы сделали ну здесь не палатки можете свои как написано ну лучше не надо можете понатыкать ну прежде чем тыкать вот здесь все написано все читать обязательно текущие процессоры чтобы вам знать как у вас что работает можете это как фоновые типа программы вот здесь вот внизу фоновая программа вот они также вы можете его закрыть и убрать приложение как у меня предыдущих видео есть все остальное что здесь вот, нажали завершили ну, здесь здесь здесь ну, и сильно не закрывайте а то позакройте и, и все заблокируете о системе что ваша система же программа как примерно вот она вот вот это платная программа но так как у меня есть возможность их быстренько взломать то что они мне меня... все нормально ну и что здесь windows какая версия сразу будет ключ какой отображение память быстродействие посмотрите процессор диски вот ну и все остальное. Здесь вы можете настроить панель задач. и Далее, далее, далее. То же самое. Причем тут это делать. Подумайте, почитайте. Лучше всего путь будет по умолчанию. Оформление индивидуальное. я в принципе сильно не лезу так как бы это может так поставить так, ну тоже читать а здесь все в одном вот начнем с оптимизирования самое главное это чтобы быстро шевелиться ваш компьютер он сжимает но есть у вас она в системе ваша она работает так как вот оптимизация вот, видите вот уже здесь она в принципе работает автоматически можно выключить ее но она уже идет работает но она не так оптимизирует как надо вот дальше чем больше красеньких тем хуже для вашего компьютера раскинуты Вот тут куча цело, Ну, видите, у меня Более-менее по-божески все интересно все нормально Он у меня и Сами видите, как работает Ну, все равно, хоть и DDR4 у меня стоит Ну, по крайней мере Ну, и трешка тоже у вас будет работать И двушка также может работать Вот, видите, вот здесь Вот все, все, все, все Должно быть у вас если вот это бжж, до сюда будет идти. Вот это то же самое. Обязательно лучше сделайте эту полную. Эту полную. Включили. Забыли. Если куда-то надо ехать. Или еще что-то куда-то. Что-то как-то где-то. включайте Он сам отключил. Сделает все свое дело. И сам отключится. И чтобы у вас было вот это вот красненький вот эти он не собирает это не может никак заблокировано ну и вот так он все делает все очищает полностью в принципе все я рассказал теперь я пойду в предыдущую видео будет только через утилит из будет не 14 а 19 года я покажу как она активируется и все остальное по сравнению с этой программой но не знаю кто кому-то что-то понравится, кому-то нет. ну она мне не понравилась, но это лучше нас много раз. удачи, подписывайтесь, жду ваших комментарий и всего всего интересного, удачи.